В январе у нас целая масса астрологических событий. И дабы не запутать вас в их разнообразии, начну я из самых основных моментов. В первую очередь январь активно запускает те тенденции, которые делают 21 год очень сильно другим по сравнению с двадцатым годом. Юпитер и Сатурн в 2020 году были в вашем Девятом доме. Это подталкивало вас повышать свой авторитет, расширять свое мировоззрение, менять свою точку зрения, изучать что-то новое, наполнять себя Знаниями. В 2021 году Юпитер и Сатурн переходят в ваш Десятый сектор. Это значит, что перед вами стоит задача быть профессионалом, применять полученные знания на практике, продвигаться вперед к своим целям. Это прекрасный год для того, чтобы строить карьеру, для того, чтобы ставить очень амбициозные цели. У каждого из вас должна быть своя цель, которая кажется вам высокой достижимой, но при этом, чтобы это очень сильно вас мотивировало вставать по утрам, просыпаться и делать что-то ради достижения этой заветной цели. Марс, планета активности, очень многое меняет для вас. В январе месяца, 6 января, Марс переходит в ваш знак и будет находиться в нем по 4 марта 2021 года. До этого полгода Марс находился в Овне, в вашем 12 секторе. И это существенно снизило вашу активность. Это могло создавать вот такие обстоятельства, в которых вам сложно действовать напрямую, сложно добиваться поставленных целей, результатов. Это мог быть период, когда вы не в самой лучшей физической форме были. Могло быть плохое самочувствие, упадок сил, желание как-то уединиться, отстраниться. И, к счастью, этот период остается позади. 6 января Марс переходит в ваш знак, и вместе с этим он заставляет вас быть активнее. Он заставляет вас опять-таки тратить свою энергию на достижение целей. Многие тельцы к слову могут э, почувствовать себя более энергичной. Вместе с этим может появиться некая даже раздражительность, но она быстро уйдет, если вы начнете направлять свою энергию куда нужно. Когда вы начнете направлять энергию в конструктивные действия, главное, чтобы у вас в январе были планы чтобы вы четко знали, чем вы будете заниматься каждый день, чтобы вы четко знали, какие цели должны быть достигнуты в этом году. Теперь давайте приступим с вами к рассмотрению важных дат и аспектов. Это вот и есть тот привычный формат прогноза. Итак, 5 числа Меркурий соединится с Плутоном в вашем девятом доме. Этот день может принести для вас новое интересное знакомство это очень хороший день для работы с информацией вообще вот январь может начаться у вас с активных переговоров с того что вы начнете поднимать целые вот блоки информации которую вы знаете для того чтобы использовать ее в каких-то целях. Как видите, Меркурий надолго задержится в вашем десятом секторе. Это связано с тем, что в феврале он будет ретроградный. Поэтому, начиная с 8 января, вы можете внедрять в свою жизнь что-то новое. Это может быть новый подход в карьере. Это может быть какое-то новое видение вас в том направлении деятельности, которым вы занимаетесь. В целом, вторая половина января может оказаться для вас периодом проб и ошибок. Но вы не должны этого бояться. У вас будет целый февраль для того, чтобы эти ошибки устранять, для того, чтобы увидеть, какие темы работают, какие темы не работают. То есть в целом, Нахождение Меркурия в Водолее — это будет период анализа. Но это будет период анализа чего-то принципиально нового в вашей жизни. Поэтому есть смысл пробовать заниматься тем, чем вы не занимались раньше. Или делайте что-то так, как вы... Не делали до этого. 8 числа Венера переходит в знак Козерог, ваш девятый дом, и будет находиться в нем до конца месяца. Венера в Козероге очень сдержана, и она может стать вот прям символом какой-то женщины, которая появится в вашей жизни в этот период. Она может быть строгаться или устремленно и будет вас вдохновлять и направлять по жизни. Для мужчин это период может принести новые знакомства. И буквально вот время с 6 по 9 число самое благоприятное для начала отношений, как деловых, так и личных. Это хороший период для того, чтобы понять, какой тип информации вас цепляет, в каком направлении вы бы хотели себя развивать, с каким типом людей вам было бы интересно общаться. С 10 по 11 число — очень важный момент января. Во-первых, Меркурий будет в соединении с Сатурном и Юпитером. Это даст возможность выйти на интересных людей — познакомиться с кем-то влиятельным. Это хорошее время для того, чтобы демонстрировать ваши труды и наработки по какому-то вопросу. Это период новых идей, которые возникают в коллективе рабочем. В то же время, в этот период Юпитер будет в хорошем аспекте к Херону, и это дает возможность видеть ситуации разнообразными. Это дает возможность видеть альтернативу и многие начнут смотреть на свою жизнь как на что-то более сложное и многогранное, как не один определенный какой-то путь, а возможность выбирать разные дорожки. Поэтому вот середина месяца прям идеально подходит для размышлений и для того, чтобы корректировать какие-то моменты, которые вас не устраивают. Некоторые люди, которые будут настроены на то, чтобы добиваться чего-то одного целенаправленно, они могут ощущать в этот период э, неуверенность в том, что делают. Это опять-таки будет спровоцировано тем, что нужно будет остановиться и посмотреть на альтернативу, не зацикливаться на какой-то одной теме. Период с 11 по 13 число — пройдет под сильным влиянием Сатурна на планету Марс. И в этот период времени нужно быть максимально продуманными, осторожными, делать все медленно, но уверенно. В этот период главное не количество, а качество выполненной работы. И важно не лениться, важно все-таки заставлять себя целенаправленно выполнять какие-то задачи, поставленные. 13 числа будет новолуние в Козероге в вашем девятом доме, и это новолуние поможет вам увидеть, насколько ваши горизонты расширились. Скорее всего, вы по-другому уже будете видеть свою жизнь, свои перспективы в этом 21 году, поэтому это хорошее новолуние для того, чтобы корректировать свои планы на год, для того, чтобы э, вносить какие-то поправки, э, делать какие-то замечания самому себе. Это очень хорошее время для того, чтобы э, пообщаться с авторитетным для вас человеком, э, опять-таки с целью получить какой-то важный совет. В период с 10 по 18 число — по многим причинам будет для вас особенным, но одна из самых ярких причин ⁇ это разворот Урана 14 числа в прямое движение. Уран развернется в вашем знаке, и это значит, что у многих тельцов в этот период произойдут глобальные перемены. Это период, когда вы будете меняться, вы будете менять свои отношения к определенным вещам. Может также в это время происходить что-то важное в личной жизни, какие-то перемены, внезапные ситуации, которые будут все переворачивать с ног на голову. Но в первую очередь помните, что Уран находится в вашем первом доме, поэтому. Вы являетесь главным источником перемен, и многое будет зависеть именно от ваших решений. С 14 по 17 число будет также ощущаться квадратура стационарного Урана и Юпитера. И в этот период будет ощущение, что нужно что-то менять, особенно в карьерном плане. Многие могут принимать решение в этот период уволиться или менять направление деятельности. Но в целом это также аспект, который дает желание новизны в жизни, попробовать что-то новое, поэкспериментировать в каком-то направлении. Но главное — делайте это без ущерба своим наработкам. Аспект требует, как ни крути, продуманного подхода. Поэтому старайтесь вот такие кардинальные решения хорошо обдумывать. В период с 20 по 29 число Марс будет в соединении с Ураном или Лит в вашем знаке, в вашем первом доме. Это говорит о том, что вы можете в конце месяца быть немного раздражены или взвинчены. Это период, когда хочется получить все и сразу, когда некоторые моменты могут вас выбивать из колеи, могут непредсказуемо вести себя люди с которыми вы планируете сотрудничать в любом случае эмоции точно будут мешать в это время и нужно постараться совладать этими эмоциями и тогда ситуация сможет э, стабилизироваться и не навредит вашему имиджу и вашим планам. С 24 по 29 число Солнце будет в соединении с Юпитером и Сатурном в вашем Десятом Доме. Поэтому помимо вот этой турбулентности, которую будет давать Марс и Уран, будут также очень хорошие возможности в вашей жизни, которые связаны с достижением значимых целей. И все в этой ситуации будет зависеть от того, насколько вы сможете взять себя в руки, и насколько вы сможете вот трезво оценить то, что будет происходить вокруг вас. 28 числа будет полнолуние во Льве, в вашем четвертом доме. И в этот же день Венера соединится с Плутоном в вашем девятом доме. Это может быть визит вашего возлюбленного. Который, например, приедет к вам из-за границы. Это может быть то, что вы будете принимать гостей, родственников из другой страны. Во всяком случае, вот это полнолуние во Льве в четвертом доме, в сочетании с Венерой, в соединении с Плутоном, создадут какое-то очень яркое эмоциональное событие, которое будет касаться непосредственно вас, вашей семьи, вашего близкого окружения. Возможно, это что-то связанное с документами, это тоже у нас идет по девятому дому, или с образованием, или с темой транспорта. Возможно, будет намечаться какая-то поездка важная, но в любом случае это будет очень сильно вас затрагивать в эмоциональном плане, так как Венера является вашим управителем, и ее соединение с Плутоном указывает на очень серьезные перемены в вашей жизни на следующий день после полнолуния будет аспект который просто нельзя пропустить солнце соединится с юпитером в вашем десятом доме это замечательное время для того чтобы увидеть новые возможности это может быть влиятельный человек который появится рядом с вами значимое знакомство это может быть перспектива связанная с поездкой куда-то или удачное оформление документов. В целом, будьте внимательны. Этот день обязательно должен дать вам новые возможности. И, наконец, 30 числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение в вашем десятом доме, но это уже больше тема февраля, поэтому подробно о ретроградном Меркурии в Водолее мы поговорим уже в следующем месяце. Поэтому буду заканчивать. Спасибо большое за внимание. И э, спасибо большое за то, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, а также на мой инстаграм. Буду рада всех вас видеть. И до скорых новых встреч. Пока-пока.